Учение церкви гласит, что грех нужно покрывать любовью, но Иисус Христос оставил нам Духа Святого, который пришел обличить во грехе, а не покрывать грех любовью. Церкви этого мира выгнали Духа Святого из тех мест, в которых они собираются. Они выгнали из своих зданий Духа Святого, заменив его своими учениями, доктринами и уставами. Они покрывают грех любовью, которую, которая вовсе не является любовью, которую Иисус Христос называет лицемерием. Мой милый друг, что ты делаешь в том месте, где обманывают тебя? где тебе лицемерно улыбаются и говорят, что все нормально в то время, когда ты на пути в ад мой милый друг, если Дух Святой тебя уже не обличает ты на опасном пути в ад, значит ты мертв значит ты мертв и тебе нужен Иисус Христос тебе нужно найти живого и реального Иисуса Христа который может воскресить тебя который может оживить тебя Тебе нужно покаяться мой милый друг и попросить у Бога Духа Святого, который будет обличать тебя во грехе, а не покрывать грех любовью. Мой милый друг, ни один грешник не наследует Царствие Божьего, Ни один. И то, что в церкви тебе говорят, что мытари, блудники и грешники пойдут впереди всех в Царство Божье, то, мой милый друг, они обманывают тебя, потому что, когда Иисус это говорил, он говорил о кающихся грешниках, о тех, которые покаялись и отвернулись от своих грехов и больше не грешат, но хранят себя в чистоте и святости, и если они так претерпят до конца, только тогда они будут спасены. Твоя церковь обманывает тебя, мой милый друг, выходи оттуда пока ты не погиб вместе с ними. Да благословит вас Господь наш Иисус.